Мне нужно напиться как следует подготовиться в шушном там готовится к долго крови, пришла пора мне захватить власть да начнется ракшир ракшир вы помните так подождите алларак отрядом с 25 боевых немниц или больше посмотрим о, я помню это. Этот слайд-шоу, этот слайд. Этот арт. Он в одной из миссий. совместной игры есть. Ритуал Ракшир начался. С этого момента <как> Решаларак и Малаш имеют право сражаться друг с другом. В этом бою нужно победить противника и повергнуть его в бездну обречённых. Тот, кто сделает это, станет новым лидером Толдаримов, Проигравший же лишится жизни. Похоже, их силы примерно равны. Так и есть. Однако, насколько мне известно, Ракшир не запрещает союзникам бойцов поддерживать их на псионном уровне. Наши воины смогут прийти на помощь Аларапу, но Толдаримы также могут поддерживать Малаша. Я подготовлю наши войска. Малаш будет яростно сражаться, чтобы удержать власть. Мы должны быть готовы ответить тем же. Малучки. Так, ну ладно. Давайте-ка пока качаем нашу экономику, как сюда. Скоро Талдаримы пошлют воинов на помощь Малаше. Мы должны всячески поддержать Аларака. Талдаримы питают Малаша своей энергией. Алараку понадобится помощь наших воинов. Давай-ка Аларак. Да. Валите, малыш. Сила Вперед, рабы. Всех, кто на да, рабы. вот он охренел, а. вижу, ты забыл, что эти воины подчиняются мне. Ну все, давай, живи а то есть надо его дотащить дотуда нифига его надо таскать объемного ларарака иерарх я не знаю как такое возможно но мои сканеры показывают что концентрация салорита в местных организмах крайне высока нужно уничтожить этих зверей и думаю что ларракку об этом знать не обязательно так мы мешает скажешь, иерарх больше пилонов сука забыл про пилоны а что у нас пилоны да давайте поставим еще и еще зоне атаковать наверняка будут, да? Что пока ты постоим просто рядышком с ним, да, не будем особо нападать потому что ничем. так, я даже не знаю с чего начать-то удачная позиция Это сюда первую поставим Голос Давайте пока сходим, очистим там, О, или что чё мы чё сделаем. Убить чё элементарий Слейна. Убьем элементарий. Так, мне надо еще теней. архивы, архивы. Войска Толдоримов собираются напасть на наш Нексус. Братья, убить всех перворожденных не надо. Майк флотилию надо еще поставить. Блин, тут места ни хрена нет вообще. Все, я занял все место. Мои навыки пригодятся. Я здесь, среди теней. Ирах, я чувствую присутствие гибридов. Они идут на помощь малашу. Малочки. К нам явились посланники Амуна. Воины, сражайтесь достойно, и однажды вы тоже вознесетесь с навгибридами. Ёпта. Твоя ложь так убедительна. Я почти восхищаюсь тобой. Да, я тоже. Улучшение завершено. Блин, даже не знаю, куда поставим. Давайте прям сюда, что ли. Есть. Ничто не помешает мне отомстить. Ортани сшли своих воинов. Воинов все-таки не рабов. Хотя бы я и носиться, нам нужно. Пустота. Я здесь, среди теней. Я здесь среди теней. я здесь, среди теней. Вот еще одна база. Так, малышка, держись. Надо здесь оборону свою киздевать. Эти малюшки. тень. Улучшение завершено. Авианосец наконец-то у меня есть, дерьмо. Я чувствую приближение гибридов. будут наготове. Ну, наверное, только сюда их не Так, все, могу пока своими делами заняться. Мы... Мои навыки. Хорошо. Так, восстанавливай давай-ка. Ресурс прочности. по заднему проходу Малаш у смысле, какая разница? Все равно Малаш как бы не будет драться. База атакована. Координаты зверя получат. А, да это крем. импортирую его на корабль. Сейчас все равно умрет. Заманчиво. Мне интересно, как туда взобраться. Принято. А, -а, -а тут есть мостик, Лестница, точнее. <связь> Требуется больше виспена. Хорошо. Реально послушаешь вот эти все названия, терминатор, как я сказал? Что-то я даже уже не помню, терминатор, доминатор, что-то такое подобное. База как послушаешь, думаешь, там, ёп, твою мать, такой сейчас придет и все, типа, гг. Изи катка для противников. Нужно пилот. <Уже не завершено>. Войска у них, конечно, не нападают, поэтому даже моя оборона, в принципе, как видите, так, а чувствую, сейчас надо должен нападать Что это за херня? Исполин, Артанис будь осторожен. Исполин. о, спасибо. Так что там спаза? то За Оракул, конечно, спасибо отдельное. in the future. саларит это оказывается в общем продукты жизнедеятельности да если так можно выразиться Не, ну это жестко. Смотрите, я беру просто, я не забираю. У них войска, и за вот эти войска просто имбовы. Правда, все равно надо кого-то домой отправлять. Это мне сейчас вынесут, понятное дело. Не успел нанять. Сука, сука, сука еще раз. Сука. Мой скайп приобрел затоп. Надо базу тоже укрепить а так было. Сильные гибриды Особо сильные малышки же Жестко Ну это GG, короче становится просто больше из-за вражеских поездок. Наш господин уже победил Аларак. ты лишь поведешь Талгарима в гибели. Жесть. Но не малаш. Их поведу. Их поведу, он хотя наверное сказать я, но он просто не успел уже, потому что выиграл. Новости здесь. Толдоримом никогда не стать гибридами. Амун предал нас, и за это его ждет смерть. Нифига у них там батла была. Не, кстати, вот я не доснил, получается, вот этих архонтов. Это просто реально жесть. Они берут под контроль половину вражеской армии самых мощных отрядов, и это просто имба. Они всех подряд выносят. Недооцениваю этих солдат. Ну, солдат этих юнит. Конечно же, какие солдаты. За тиранов все, блин, на ход поиграть. Вот смерти теперь подчиняется моим приказам. Теперь я отомщу Амуру за предательство. Твои собратья верят в это так же, как и ты. Мне все равно, во что они верят. Главное, чтобы подчинялись. Мы избрали разные пути правления, Аларак. Несмотря на это, мы можем не только прервать войну между нашими народами но и заключить союз. Ты так думаешь? Наши народы очень Раз. разные. Мы все жаждем мести, и мы все протосы. Разве этого недостаточно? Хорошо. Беспрекословно прими мою власть, и мы объединим нашу армию. Не испытывай мое терпение, Талдарин. Амун силен. Вам не справиться с ним без союзников. Мы объединимся и вместе отправим его обратно в бездну. Давай скажем так. Мы заключили еще одну сделку. Временно. Еще одну сделку временно, да? То есть Аларак не сильно хочет вообще союзничать с нами. В будущем, скорее всего, с ним война развидется. Ты думаешь, что победил. Пытаешься спасти порочный цикл. Но меня не остановить. Амун, я разбил твою армию тиранов. Разрушил лабораторию гибридов и привлек твоих слуг на свою сторону. Осталось лишь уничтожить тебя. Наглая бугашка. Я несу спасение, и не в твоих силах меня остановить. Ты вернешься на Айур и умрешь. Он... Он ушёл. Какой самонадеянный. Я смогла проникнуть в его разум так же, как он проник в мой. Его тело почти готово, и сейчас он ждет нашего прихода, чтобы направить против нас великий флот. Есть способ этого избежать. Нужно уничтожить священную пси-матрицу Айра, иначе мы все обречены. Если он использует золотую армаду, чтобы мы не смогли уничтожить его тело, ты права, матрицу придется разрушить. Твоя связь с Халой была полезна нам всем. Однако пора тебе освободиться от аков Амуда. Прерви свою связь с Халой. Я лишусь всего, что знала. Освободись от прошлого Рахана. Так может, и это и не стоит лишать? Это единственный способ. Пускай, может, пока не уничтожили. А, ладно, в общем, это уже не имеет смысла. За Пришел час восстания. Установить курс на Айру. Ладно, чат надо убрать. Это кошак просто у меня там прыгал по клавиатуре, случайно натыкал, чтобы и чаты, не запятые. Талдари, мы приняли правду о предательстве Кто-то принял, а остальные боятся слушаться моих приказов. Никто не хочет вызвать тебя на Ракшир. Пусть вызывает. Никому не устоять перед моей ярстью. Это начинает надоедать. Мы сделали то, зачем пришли. Теперь нам нужно лететь на Айур и разгромить Амуна. Ты не можешь приказывать мне, Аларак. Мы вернемся на Айур, когда я решу, что настало время. Надеюсь, оно настанет скоро. Я думал, сейчас скажет, видишь, ты нахрен, типа это ха-ха-ха, просто убивает всех подряд. Но нет. Рахана, ты увидела что-нибудь еще до того, как твои нейронные узы были отсечены. Да. Я видела гибель Амуна. Когда перворожденные создали Ххалу, гернадо очнулись от сна. Они почувствовали некую неполноту в пустоте. Они обнаружили Амуна вместе с последователями на Зерусе. И началась война богов. Амун выпустил свой рой. И тогда рой поглотил Зелнага. Лишь немногие остались на Ульнаре. В последней битве Амун был повершен. Но не уничтожен Он вернулся в пустоту И заразил ее своей ненавистью Его служитель Нарут тысячелетиями не подыскивал новое тело для своего хозяина Гибридов Это был важный шаг к созданию его нового тела Которое сейчас готовят на Айюре Он уже близок к успеху мы еще в силу помешать Рахана. Его можно победить снова. Так, с связью были небольшие проблемы, судя по всему. Потому что у меня выскочило, что плохо. Все. Очень плохо. Вроде все остановилось. Так. Она может воспроизводить новые технологии по мере их обнаружения. Артемис. Я боюсь не того, чем толдаримы являются сейчас, а того, во что они превратятся, когда ОМОН будет повершен. Ты боишься, что они никогда не вольются в наше общество? Мы с ними одной крови, но они не такие, как мы. И глубоко внутри ты знаешь, что этого не изменить. Нас ждут нелегкие времена, но мы должны попробовать. Это огромный риск. Чтобы объединить всех протосов, нужно много усилий. Мы, как нити одной материи, станем сильнее, только связавшись вместе. Страшно подумать о том, что может сделать с нами их культура. Насколько сильно мы изменимся. Да, мы изменимся. Возможно, ты боишься этого даже больше, чем предстоящей битвы. Впереди нас ждет неизвестность Матриарх. Матриарх. Матриарх, типа, да? Моего единицы посмотрим. Аларат привел с собой новых посвященных. Они но не обузданы, но Ох ты, нифига, какие вы просто жесткие ребята, я смотрю. Всего на сферы. Ну, знаете, мне не сильно нравится. Мне больше понравился темный архонт. Потому что просто имбовый вообще. Он, ну, он имбовый даже не из-за того, что там, не знаю, наносит рона много, а он потому что забирает хорошие четкие войска нам. И мы просто получаем халявную армию из ничего. По сути, из пустоты мы взяли хорошую армию, мне вот это очень нравится. Так, посмотрим, давайте-ка, саларит, сколько у нас. Ну, в принципе, тратить уже его больше некуда, кроме как на обычные припасы, да, на всякое такое. Мне остановка времени все вот, вполне нравится. Я считаю, это нормально. Вот еще было попробовать, может быть, вызов Феникса. Потому что порой, когда на базу приходят сволочи всякие, можно было бы вызвать Феникса, дабы он там повоевал. Убрать, наверное, давайте-ка тогда, наверное, дополнительные припасы. Ну нет, надо сотню, я не знаю, даже что-то еще убирать. Если перегрузку счета убираем, то нам надо все равно 50 еще. Нет, наверное, оставим все как есть. Это прям гармонично более чем. Не рассчитывай что я перестану следить за Алараком после этих событий. Я и не рассчитывал. Если он осмелится предать нас, предпринять хоть что-нибудь против тебя, я расправлюсь с ним на месте. Хорошо. Я полагаюсь на тебя. Разрушение Но мы узрели Проблеск надежды Мы уничтожим новое Тело Амуна И изгоним его из Кхалы Тамплиеры готовы К решающей битве Ну давайте За свободу, за убийство Амуна да. За новый мир Для протасов Братья Сестры, настало время нанести удар. Неужели совершилось чудо? Благодаря своей связи с Халой, Рахана узнала замысел Амуна. Он создает себе новое тело. Он существует лишь в нем и в Хале. Но пока его тело не завершено, он уязвим и наверняка призовет на свою защиту золотую арман мы еще можем помешать им перенестись на альфа лишив энергии сеть скрепления. и это даст нам время чтобы уничтожить тело амуна Умно. когда под его контролем останутся лишь тамплиеры мы используем ключ и вытесним его из халы да но ненадолго этого хватит, чтобы наши воины успели отсечь себя от Кхалы. Это изгонит Амуна в пустоту. Рискованно. Можно просто уничтожить их всех с орбиты и не тратить время в пустоту. Как ты смеешь? Это наш собственный народ. Я не пойду на такой Аларак. Мы столкнулись с настоящим кошмаром, но мы должны выстоять. Готовьтесь. Нас ждет последняя битва, и мы вступим в нее счастью. Ну что же? Орданис, твой народ не спасти. Я знаю, что ты мечтаешь об этом, но это невозможно. Наша главная задача уничтожить Амуна. Мы должны полностью посвятить себя ей. Если нам удастся уничтожить физическое тело Амуна и освободить мой народ от Кхалы, мы отбросим его в пустоту. Это достижимая цель. Это глупость. Риск слишком велик. Нужно уничтожить Бродосов, сжечь все живое на планете. Нет, Аларак. Если у нас есть шанс их спасти, мы должны им воспользоваться. Не пытайся со мной спорить. Я лишь хотел дать тебе мудрый совет, но если ты в нем не нуждаешься, я умолкаю. Забавный парень. магрица матрица впервые была активирована 3000 лет назад. Так странно. Я знаю об этом радостном событии только по историческим записям. Я не чувствую воспоминаний. Я не могу поведать тебе о радости, которую испытали протасы в день активации Псиматрицы. А еще о каскаде мыслей, который пронесся в Акхале и в сознании гордых халаев и тем не менее мы знаем все, что нам нужно о тех временах Рахана. Да, но пойми меня правильно. Если я знаю о событии настолько мало, мои рассказы и советы могут быть неточными, даже неверными. Возможно, именно так и нужно воспринимать историю, с некоторой неопределенностью. Смотреть на нее сквозь призму той эпохи, в которую живешь. Айр. Многие представители моего народа видят его впервые. Они были рождены на Шакуросе и только в легендах слышали о родине. Теперь, когда сила ключа в нашей власти, они наконец-то смогут узреть свой родной мир. Зиратул был прав. Ключ подарил нам надежду Да, хотя и не так, как мы предполагали И все же своим самоотверженным служением Зератул подарил нам этот шанс Я всегда буду чтить его за это <как> Так же, как и я Ключ реагирует на энергию пустоты на поверхности Айура. Но с такой интенсивностью это может быть только... амун. сколько нужно времени для подготовки ключа? Этого я не знаю. Так его использовали лишь однажды. Кто-то явно пытался воздействовать на ключ. Скорее всего, существо Нарут который упоминает тиранский инженер Свон. Его использовали, чтобы вытянуть из Керриган энергию пустоты и в дальнейшем использовать ее для возрождения Амуна. Принципиально это возможно. Но взял Нага столько энергии, артефакт никогда не предназначался для удержания такого ее объема. Ты найдешь способ, Каракс. Я знаю, что ты никогда не успокоишься, пока не завершишь начатое. Я верю в тебя. Благодарю, Иерарх. Но это сложная задача. Ключ задумывался как вместилище, а не тюрьма. Я так явственно представляю себе Айур. Словно чувствую теплый бриз Алдеры и наполняющий меня солнечный свет. Совет Преторов также направил меня в Алдеру в юном возрасте. Именно там я впервые выпустил псиклинок. И Феникс тоже. Для него это был важнейший момент в жизни. Он чувствовал великое предназначение четко осознавал смысл своего существования, надеешься увидеть это место, которое он так полюбил. Место, о котором ты вспоминаешь, больше нет. Тот мир ушел в прошлое. Значит, вместо него мы построим лучший мир. Так, все наговорились.